Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Стаканчиковый пирог, который я называю нежность. Он мягкий, как пух. Пышный, сочный, влажный и страшно вкусный. Готовить его можно с любой ягодой. Сегодня у меня вишня, а точнее черешня. Сперва приготовим заварной крем. У меня сегодня готовая смесь, которую достаточно всыпать в горячее молоко. Как приготовить заварной крем своими руками, смотрите здесь. Дальше из черешни или вишни вынуть косточки, разрезать пополам. Присыпать совсем чуть-чуть сахарной пудрой, перемешать. Вместо вишни можно использовать также клубнику. Сейчас как раз сезон. Займемся тестом. Нам нужно разбить в отдельную емкость три средних яйца. Пирог называется стаканчиковый, потому что все ингредиенты будем измерять стаканчиком из-под йогурта. Это очень удобно. Мера стаканчика 125 грамм. Отмеряем полтора стакана сахара. Все пропорции в граммах я оставлю в описании под видео. Дальше полстакана молока. Стаканчик растительного масла. Щепотка соли и цедра лимона строго по желанию. Все как следует перемешать. Следующий этап – мука. Измеряя ее также стаканчиком. У меня в этот рецепт ушло 5 стаканчиков. Большую роль играет качество муки. Добавляем ее в несколько приемов, тщательно перемешивая тесто и разбивая комочки в случае надобности. В самом конце просеиваю в тесто разрыхлитель, вмешиваю его в тесто и добавляю столовую ложку лимонного сока. Тесто готово. Осталось закинуть в него приготовленную вишню, аккуратно перемешать и залить тесто в приготовленную форму. Ее лучше смазать сливочным маслом и присыпать мукой или застелить пергаментной бумагой. Пришла очередь заварного крема. Я распределяю его на 6 частей. Можно и на 9. Украшаю вишни и в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов. Готовый пирог поддеть лопаткой со всех сторон и извлечь из формы присыпать сахарной пудрой. Очень удачный рецепт пирога и очень удачный рецепт теста. Без лишних хлопот и заморочек имеем божественную выпечку. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, а я вам говорю, бон аппетит и абьянто.